из моих песен. Продолжим разговор. Где я про Карл Я в начале второго отделения всегда немножко говорю о том, что будет происходить в этом замечательном заведении. И первое, что хочу сказать, 29 февраля, это будет совсем скоро, здесь будет концерт замечательного автора. Вот его книга. Это Игорь Морозов. Но те, кто увлечены авторской песней, особенно связанной с Афганистаном, знают этого автора. Но если кто-то придет, а я вообще приглашаю всех, не пожалею, это будет очень замечательный концерт. Также я хочу сказать, что ну, я говорил про свой концерт, будущий в мае, 8 мая. Тоже приходите, билеты уже продаются. Так же как продаются билеты на концерт моего близкого друга Вадима Захарова, он состоится 21 мая. Вот, э, ну, следите, как говорят, за рекламой. <свят> ну ладно, поехали. Несколько странная песня будет сейчас. Я летчик. Красивая форма Кто-то порой. Я летчик. Из звука турбина земля лучший звук А мой самолет это мой верный друг Я летчик Мне хочется в небе бездоном летать За это готов я полжизни отдать Я летчик Ни черта не будет душу продал Мне кажется, это рождение лета Я летчик Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я в облаках нарисую петлю, вираж заверну горку, сделаю бочку, я лётчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я век не посмею.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 Я дом в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку, я летчик. Пускай перегрузка придавит землю но не воротную предать. Я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней я летчик. Они тягли до иду я домой А хочется жить где-то здесь Над землей Я летчик А что на земле, мне совсем не понять Заставить хотят меня стройм шагать Я летчик Награды и деньги совсем не про нас И кто-то уходит на Боинг, Айрбас Я летчик но в небе учили меня воевать И значит обязан, я должен летать Я летчик. Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить даже хмурый денёчек Покойного Нестера вовнём по петлю Свернут души, там вираж, бочка, горка Я летчик. Придавить стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, на а над не ней, на дне, но только когда не по ней, а над ней, но только когда не по ней, а над ней я лечу. Да-да-да, новые слова! <свят> вот там сидит Сергей Щеглов, командир пилотажной группы Русский витязи» Он мне неоднократно делал, ну, не замечание, конечно а Ну вот, мы уже тут вроде как с квартирами и керосина хватает Я всегда говорю, эта песня в следующем году исполняется 30 лет Вау, да. Ситуация меняется и она как самолет Су-27, подвержена модернизации. Если кто-то не знает, я, может быть, в интернете, наверное, на 30-летие постараюсь на телевидении найти ту запись, которая прозвучала 18 августа 1991 года на телевидении. Я все гугли, -палки. Вы обратили внимание на дату? 18 августа 1991 года. что было 19-го? Вот. Первый раз песня тогда прозвучала. И Это вот этот третий, как я говорю, самый проблемный куплет, который там все время думали показывать его или не показывать. Там в то время было написано, ну там было, когда по глиссаде ведет к дому нить, я думаю, что мне на ужин купить, я летчик. А что на земле военторг весь пустой, как будто по полкам прошли здесь люди. Да, это, ну, вот такие слова, но на диске просто их уже не было, диск, то есть я к чему, песня модернизируется, как самолет. Ну, не знаю, насколько удачно, но я считаю, что сегодня другие проблемы в авиации, к счастью, нет тех предыдущих, есть действительно другие. Вот, ну, я не знаю, имеет это право на существование, будет ли оно или нет, ну, такой был эксперимент. Немного лирики, все-таки у меня традиционно во втором отделении, я могу себе позволить такие вольности. О погоде. Я выезжал из Минска, у нас было так, ну не плюс 10, ну так, как бы сухо и так далее. Приехал в Москву ночью, вроде бы как бы звездочки, и утром просыпаюсь в телецентре в Останкино, смотрю в окошко, так ух ты, снег. Думаю, пойду-ка я погуляю, выхожу, там такая грязюка вообще. Ну, короче, не знаю, в этом году вообще очень сложно с погодой. Что здесь, что у нас там? Аминская земля совсем. Дожди, который день. Наверное, солнце лень. Светить на всех Зачем? Зачем светить, когда Привыкли все к дождю А я все солнце жду Ведь я тогда, тогда Вода Размыла нас, как грунт и лихо целый фунт Вот это да, беда И пока теширом Так пусто во дворе На небе туч Коре Висит сплошным шатром На Пинском снова гром И капляло стекло сохранит мой дом, ушеджи в дней тепло, и пусть опять грозит мне росчерком гроза, А тех, кто любит, напомнит лишь раса, Ведь по утру роса. окно простужен гремет, а провода гудят, о чем-то своем и плачет дождь на взрыв со слез и льет, а в небе самолет аэропорт Закрыть мне знать больше что страшнее, как за смертельных жар. Или когда удар и считается в ней, Мы все погоды ждем, а город вес промок, как будто на замок. Закрыт навек дождем на Минском снова гром и капля стекло. Но сохранит мой дом ушедших дней тепло. И пусть опять грозит мне расчерком гроза, а тех, кто ее убил. Напомнит лишь раса, ведь по утру раса. Не, ну да, действительно, такая погода, что тут ты же не поймешь, какую песню петь. То есть, сегодня с утра снег шел, потом пошел вроде как бы, не знаю, мне показалось дождь. Я вышел из телецентра, у меня вязаная шапочка через три минуты намокла. Я зашел обратно, хотя вроде снег лежал на улице. Иногда уже, не знаю, это зима такая, хочется как бы и, и снега. Это и Ветер задует, морозом завеет, И к теплым морям улетят, сдают птицы, И дождь проливной в белый снег превратится весь мир хоть на миг, Но совсем опустеет, Пусть Земли глухие, Покрывало мукроет.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 Что под счастье только хмель, Что от семь футов а не мель, Не от зла, что от холода, от беда, Заметьте мне не Пусть снег с сединой мне виски запорушит, И тая стекает по коже слезами, Всю грязь заметет пред моими глазами в себе разобраться метель мне поможет даже и для других получается все же в конечном итоге в себе же мы движемся к краху идей всех похожи но вряд ли кого-то этот трепушет, замети меня, метель и спаси, да сохрани мир вокруг, переверни, чтоб честье только хмель, чтоб семь футов а не мель не отвлаждал холода, Жерника жильника всего-то беда, замети меня, метель. Оружие раз в году иногда но стреляет Патроны с курком вечно на изготовку А если ложь кто-то сжимает винтовку, То кто-то наш мир навсегда оставляет и как бы хотелось все это не видеть Ни смерти, ни горечь, вот то несчастье И чтоб только солнце забыть про ненастье И в жизни не сметь Никого ненавидеть Замети меня, метель, И спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, Чтоб от только хмель, Чтоб всем путал, а не мель, Не от холода. Жаль, никак все под беда, меня, метель. И спаси, да сохрани, Мир вокруг переверни, Чтоб от счастья только хмель, Что всем футам, а мель, Не от зла, чтоб холода. Жальненькая вся. Вот и беда. Заметьте меня метель. Еще из лирики спить. А Еще пока это тоже лирика, да, я знаю. <связывая> Могу спеть песню специально для одной своей знакомой. Даже не знаю. <связывая> как неправильно сказал. Она специально варит мне борщ. Я бы постеснялся, но у с мужем здесь. Это мои очень близкие друзья. Сергей и Света суковы. Ребята, Света, я где-то через неделю буду возвращаться. Я предварительно позвоню. Серега, надеюсь, скинешь, мы будет чеснок, тот, который вот самый-самый вкусный, как яблоки. Его можно есть просто грызть. Я редко пою эту песню, но я знаю, что она. Самое интересное, многим женщинам в Кубинке нравится. Это очень странно. Ну ладно. БЛБ. Бизнес-леди-блюз. И разбудит кошка на рассвете. Остатки сновидения смоют дольше. На завтрак лёгкий йогурт по диете. И быстренько. Помада пудра душ Посуду бьют за стенкой соседи С утра привычно ссорится шумя Из зеркала посмотрит бизнес-леди И кошка на прощание скажет мяу И кошка на прощание скажет мяу Работа, офис, шум, переговоры Завистливые взгляды хуже понял На тихо, часы погаснут, шторы День за спиной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 Караван истории Как способ Вечер как-нибудь убить Не очень любят эти все Love истории И песни Что, кто не видит, любовь нельзя купить В шкафу висят оружие Наряды Она их может на ночь полистать А кошка скажет Может И лежит рядом Молдень прошел, пора хозяйка спать. Ночь за окном, пора хозяйка спать. Секунды превращаются в неделю Пам. И жизнен напоминает бизнес-план, выставлены приоритет на целях. И если что, то маленький обман, она без сожалений позволяет, Ведь глупо доверять себе судьбе, Идет по жизни, вот и гугуля, Как кошка, что сама и по себе. Кошка, что сама и по себе <паспорядок> Зигзаги заги в личной жизни и карьере Когда-нибудь пройдут и сразу в танки но пока в своем стеклянном замке Она одна и кошка в интерьер. Одна только кошка в интерьере Ветер туча, в доме свет опять отключен, И луны азиат же лучи. Робко светит сквозь фитра, Одиноко хмуро скучно, От души его прятан ключик, ключ И с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мир размером размера, газ под кофе, не потухнет, где нагром и черно печально бухнет. Видно тоже будет, но нет, но нет, но нет. строго тикает будильник, что сам себе с Оживет, оживел от Мартынов светильник И раздаст в дверь звонок. Ночь, такое время года, что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, дают прозрачную неводу, а в душе моей пасходу, толе Кома, То ли года ночь, Такое время года ночь, Такое время года. Сухов, я тебя слышу. Рюмки, водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты, И сердца у нас согреты. То ли дружба, и то ли спиртным. Но душа моя раздета И летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман дым. Я, наверно, спел сто песен, Раз уж мы сегодня вместе, Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит То, что он хотел услышать.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 Но я пойду смеюсь. Сергей Валерьевич. Прозвенел давно будильник, Опустил мой холодильник. В горле пут напильник. Мне не скоро петь, теперь солнце видно встать забыло. И сжимай пользу тылок Строе осушенных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, ветер, кучик. В доме света опять отключен, и луны озявший лучик, Робко светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра ночь, такое время года,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 Минутку. Где-то у нас тут камера работает. Телетрансляции сегодня нет, но один человек обещал проверить. Передал ли я ему привет. Дмитрий Кальченко, привет тебе, дорогой. <плодисменты> Что насупился, Илюха. ничего ли до дозари. Набивает снова брюха. Груз швартуют технари. Носят ящики, солдаты и заката акварель. Только нам не до заката Рампа Тельфер, оп Рампа здесь не значит цена палуба не значит флот Мы не взвенчиваем цены надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипажы не впервой И Илью испугают Грузовик наш боевой на слет! Уходит, в селья трутяга, Турбин грохочащий их хворотят, Поют, летит Илюша, работяга, Бродяга, наш транспортяга, Гарбун по нему столько лет.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 Улетали от печали снова в небо с головой Где-то вновь надежды ждали Грузовик наш боевой На взлет уходят в выселья трудяга Турбин грохочущий кворотец, поют Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга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 Велосипед. Распростер уже крылья, вместе с грузом нас несет, коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный бахарь, горб на спинке трудовой, если где-то что-то бахнет, грузовик наш боевой на уходит у выселья трудяга. Турбингры, хочащие акваратят, поют. Летит Илюша, работяга, Бродяга, наш транспортяга, Горбум по небу столько лет. Внизу пальмы по глиссаде Из зимы встречает борт Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт Местные не бьют баклуши Все предели как один А до души нальют люши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется Весть благую принесет Наша люша улыбнется Нижний блистер блеснет нам награды не медали, А скорее путь домой. Руды снова в максимале, Грузовик наш боевое. Нам взлет Уходит в выселья Трудяга, Турбин, грохочущий Квартир поет. Где ты, Леша, работяга? Работяга? Наш транспорт тяга... Карбом по небу. Столько лет. У нас из Беларуси просто вот э, в феврале два раза Л76 летал в Китай с гуманитарной помощью. Э, это же вот эта кривая полемика иногда в интернете всякие там, ну даже не тролли, там, я не знаю, кто они, вот ну вот, что такое Китай, что такое Беларусь, зачем это вот, ну а как если у нас соседу плохо, допустим, и какой бы богатый не был, мы что будем сидеть э -э, и смотреть как это в стороне и оценивать его богатство или что, вот, но я звоню своему другу, генерал, который всем этим руководит, и говорю, ну как там они там возвращаются, да, мы уже подготовили ящик, будем их дезинфицировать. Да, у нас летает, э, у нас это, я всегда говорю, это нашу, нашу, нашу, большую, большую страну. Следующая песня, опять же, она посвящена тем ребятам, которые сегодня из Кубинки прилет, приехали сюда. Я сам сегодня подумал и думаю, ёлки-палки, песни то уже почти без малого 10 лет. Написано было тогда, когда русские витязи летали в Пахрейн в 2011 году, то есть 9 лет, да. Дорогая для меня песня, потому что мы все очень порадовались, когда они впервые за четыре года из наших пилотажных групп все-таки улетели за рубеж и порвали там всех. Летим за морскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах наш маршрут жене на войну, Этим не русскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе. В небесах мы небом одержимы, это не на час. На жизнь коль заниматься ледным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все. За пределом Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе И кто главней, у них не спорят Верблюды или аэроплан Не спорят у а, мусульман. Мы им открутим пилотаж сорвем восторг и аплодисменты Ведь вспомнят страны, континенты Все знают, в небе почерк наш Наш Russian Crazy пилотаж Мы небом одержимы, И это а не на час на жизнь, коли заниматься лётным отделом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом А на земле давно все за пределами Да Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют Победы На нас с небес Посмотрят деды И вспомнят свой последний Под замерзающий Москвой И да Господь сберечь рлят Чтоб не пришлось с нуля Сначала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 Я во втором отделении не пою грузных песен, но для меня эта просьба, которая прозвучала в Антракте, причем я сказал, что нет, я все-таки спою эту песню. Для меня это очень дорогой человек. Небес родных, нас. снится ночи напролет, там в Беларуси весна, а здесь сам не разберет. вы все было не во сне, Войны-то шоу последний год и под Кабулом весь в огне. В подал вертолет. Кабина полная огня, окончен мой последний бой. В ближайшем будущем меня ждет смерть в сродне совсем чужой. Зажат я огненным кольцом, мой борт горит, кричу в эфир. Навек безжизненным лицом уткнулся в ручку командир. И за спиной бортик молчит проклятых холодов внутри. А до Шикаго все строчит, здание один и штуки три. Ой, идиоты, что стрелять? И так горю, уже предел, Мне больше в жизни не летать. Какая здесь? Я прилетел. А в это время за рекой, Там, где в бою не умереть, У русской матери одной Вдруг сердце начало болеть. Увы, все было не во сне. Войны дошло, последний год, и под Кабулом весь в огне. В ущелье падал вертолет. Ребята, стонет вертолет. Не хочет тоже умирать. Нам с ним сегодня не везет. Летать еще будет летать. А о себе уж я молчу. Сейчас бы спиртом не до дна. Последний путь к земле лечу, Ах, это чертова страна! В ушах радистский слезный крик, Бор 37, ответьте мне! А жизни мне остался миг, Молчу, как рыба весь в огне. А здесь угрюмые места, В ущелье падать глубоко, Хоть хоронили бы мечта. Ты наших где-то далеко, а в это время за рекой, как будто свет вокруг погас О русской матери одной, слезы капали из Вовсе было не во сне, Войны пришел последний год И под колболом весь в огне, в очереди подал вертолет Судьба здесь видно ни при чем, хоть и не такого ждал конца я не жалею ни о чем, Взжали лишь маму и отца. Говорят, пред смертью враз перед глазами жизнь пройдет. И надо ж было сбить от нас. И борт наш вряд ли кто найдет. Так не хочу умирать в огне, я вспомнил здесь о ней. Я так хочу ее обнять и жить охота хоть убей. Я вспомнил наш осенний вечер, под грохот пули гороха об стенку. Я вспомнил даже нашу встречу, я вспомнил все! Все время извиняюсь за эту песню, ну она есть. Классная песня. как называли эту самую песню, интересно. Одну Я даже потом скажу. Здесь. Песни. <сос> ну ладно, исполняю одну из просьб. Все равно как бы ну, не планировал пить. Просто, ну, действительно, время ограничено, к сожалению. И хочется действительно много чего спеть, но тем не менее, есть действительно песни, которые как бы, наверное, надо петь. Годы птицы улетают. По земле меня болтает. Точнее выше над землей, даже жиру быть бы живо Столько лет на всех режимах В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам С винтокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли пыль Вместе с ней по небу бродим Мы друг друга не подводим И спасибо вам, товарищ Мирин! Выручала, где казалось, Шансов нам не оставалось, И не превратила на в да что в небе, а ты, Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты, Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль. Они редко с ним прощались. Честным словом мы а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за Мы на ней как бабка на медле, мы на ней как змей горыды тоже можем землю выжечь или как ковер на вертолет? Только чаще в этой сказке, как устала я соврaska. Из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит постями Днем и ночью в бурю или штиль. То, что в небе, а ты, ба -ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьич Миль. Та, что в небе, от а ты, ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьич Миль. Ей поклонятся солдаты, Те, кто выжил в медсанбатах, Мед для них теперь ее родней. и гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов И на разных континентах в небе, Словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце, Уважают иностранцы, Знает, то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. То, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Вот та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль Та, что в небе Вот та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль Михаил Леонтьевич Миль Спасибо Поздатель, скажу эти аплодисменты, именно Михаил Юрьевич Милю, которому 22 ноября прошлого года вот был юбилей, 110 лет со дня рождения этого великого, э, конструктора великого во всем мире. Вот. И когда действительно, вот вы действительно аплодируете, это ему. И э, я думаю, это всегда поддержат те летчики, которые летают на этих вертолетах, которых они неоднократно выручали, и на этих вертолетах тоже. Следующая песня, я ее называю, э, у нее есть название, которое будет на будущем диске, который все-таки, я надеюсь, в этом году выйдет. Но, конечно, на диске она будет под своим названием. А так я ее, вот, наверное, второй раз здесь говорю, что я ее называю песенка про, про подполковников. Э, вот здесь э, мои близкие друзья из телотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», и они знают этих подполковников. Они уже там где-то на дебели, но они броздят, бороздят, бороздят этот Копусов, Прохоров, Соколов, Богдан, Котомкин, и туда дальше уже там Каташинский, Червинский, и в общем. Не, ну слава богу, что ребята как бы продолжают эту работу. Кстати, я вот называю эти фамилии, говорю с очень большим уважением, потому что это вот те, кого я назвал, это те люди, которые отпахали вооруженных силах, военно-воздушных силах на полную. Даже иногда, наверное, угробили здоровье на определенных этапах. Сегодня ситуация, когда, ну, все-таки, опять же, на гражданку рвутся гораздо более молодые летчики. Ну, Господь судья, наверное, это тоже какая-то такая, скажем так, ну, их можно понять. С другой стороны, я скажу, знаете, мы... Вот Сергей Валерьевич Соков там сидит, он замкомандир дивизии, смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота, мы у них работали. От НТВ программа «Смотр» снимали репортаж, вот в одном полку мы с летчиками разговариваем в курилке. И вот подняли эту тему, они, ну да, говорят, уходят, да. Ну да, что они, они ушли там, да, они деньги получают, но что они? Они, как водители автобусов, в общем-то, в принципе, из пункта А в пункт Б. А мы, да, у нас вот, у нас тут морда об асфальт. И денег немного. Но задача то у нас интереснее. Вы знаете, как это прозвучало вообще? Ну, круто. Вот, ну, это было так приятно услышать. У нас как говорится, интереснее. Ну ладно, это я не в пику тем, про которых вот эта следующая песня. Я их очень люблю и уважаю. Мы не спеша на эшелоне. Идем по спинам облаков. И в комфортабельном салоне...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 и чертыхнется, что устал Мне скажет вы, Михалыч, слишком Забудьте к черту ваш устав Ведь вы теперь гражданский летчик Промолвится, скаркая в глазах Да, был истребитель, стал извозчик Зато, как прежде, в небесах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 был подполковник, стал сержант Циклон несется нам навстречу Знать, потрясет кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасет кабинный экипаж Как обмануть метеозводку Поесть, попить как вариант, нам кофейку нальет красотка. Ух, как же что я не лейтенант. Чтобы мы безропотно летали, Дают нам пряник или кнот, Как тому у Маркса в Капитале. Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой Савчинку небосклон Зато нередко на посадке Нам аплодируют, Идем по спинам облаку, А в комфортабельном салоне Летят копченые с юга Три роты личного состава Из дьюти-фри напитки бьют. Идут себя не по уставу. И пристает. Какие-то находки иногда вот бывают по словам. Ну, я знаю большинство артистов, они скрывают, откуда они взяли. Я не скрываю. Первый раз сейчас об этом скажу, потому что человек сидит в зале по спинному блоку. Я однажды, лет 10 назад, он может даже и не помнит, я услышал это от Сергея Осейкина. Сергей, спасибо. Ты, может быть, этого не помнишь. Я тут уже рассвистелся, но... Значит, да, можно и дальше посвистеть, потому что, раз уж Маша 2 была, значит, должно быть Маша, Маша 1. День сегодня не задался, я чуть было не спросвал все. Вроде не гудели мы вчера Зацепил и разбил будильник От под подзадельник Вот и Маша, добрый сад Здорово видно за позаранку Зря дневник я взял у Ваньки В школе оказалось он в пике И шумит родная Маша Что мальчишка весь папашу Точно летчик, и старя в башке Точно лётчик, пистолет, пошли башни. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. А что-то там не по уставу, и за это он не вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти.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 на уже четвертый разворот Обороты чуть убавлю крон выставлю. выпуск ставлю Где тук-тук, не слышу под собой Лампы красным семафором а Мне кричат с панели хором Парень, нынче день совсем не твой па па па па Блин, сегодня явно день не мой Вниз доклад, в ответ советы Делай то, не делай это Шеф добавит ласково, держись Танцевать я в небе, ринус, Перегрузки в плюсы и в минус Знакопеременно, все как жизнь И совсем не бережливо самолет ее в хвост в гриву Водок с возмущением свистит Ты держись, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться, Маша Мне такого не простит. Маша мне такого не простит Мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури, пора борт покидать <свы> Удают, ты слышал, милый? Помогай мне, что из силы Хочется с тобой еще летать Ты сейчас мне всех дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам спасти Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Брось фонарь! Мы на Глисаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе оставь Ты как тракта пронесешься. В ограждении Борозду на грунте пропыхав. Снег кругом, а мне так жарко, Здравствуй, скоро я, пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. то командир тут с ними Растолкает их, Обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую на Вань Ванька мне это ложит, бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пинки. И меня обнимет Маша, принесет парчей кашу. Нам твоим по рюбочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все жугался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я возвращайтесь и самолет. Как? Ну ладно, будете работать, задвигаться. Прилетит в волшебник в голубом Вертолете, и бесплатно покажет кино. С днем рождения пострелять и, наверное, оставит мне подарок пятьсот. В детстве сказок, без родительских подсказок, Я хотела летать, как Карлсон, и рожить между крыш да небес казалась малость, и легко во сне леталась, только в детстве все осталось. Толстый Карлсон, и малыш, эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Каскалоший мультик врет Вряд ли вы меня поймете Но хотелось жить в полете Из детства вертолетик Превратился вертолет Вертолетик Вертолетик Вертолетик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 Эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тут то а, тут тут. И в десанте, и в пехоте, Мой зеленый вертолетик, А в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. <звуз> Малые обороты, но так почти на. плохие из книжки Нехорошие мальчишки Достают порою слишком Вспоминаем мы чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать не дам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь Из-за небо я хватаюсь Каждой глупостью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно, Под огнем свой танец дружим, Он герой, я им горжусь. Ну вы знаете, дальше грозно. Вертолетик. Веселее. Из-под огня ушли, вертолетик. Вертолет. Мы пол жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, Отдохнуть и не мечтаем, Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник, Чтобы понял я зачем, Нам этот нас воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложном по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбир, но покажет, сказку на ночь мне расскажет. И подарит может даже. Свой мультяшный вертолет. Керзин туда мужчину это самое все, ворут вперед. Запускаем, да? Да, да, да, да, Растут года, будет и 17 Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжки переворошив, намотай себе на ус. Все работы хорошие, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок, Классик поэта.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 Ну ты, конечно, примером был дет тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила внучок, Колешь, летаешь, летая аккуратно. Бог тебе помочь, помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы вот летели, я с ними летал, Чаще тогда, когда прямо в металл мне малоцелеснорядные пули. И боли. в этот миг мне казалось предел. В миг, когда тетка с косою цеплялась к бабушке срочно вернуться хотел. Чтобы мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила в научник, Болю же летая, желетая Бог тебе помочь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля, на вылет и львлет, Бабушка где тут давно улетела только. Каждый полет Смотрят они, чтоб меня не задело Дед словно рядом команду дает Бей, внучок, такой я прикрою Отвоевал я теперь твой черед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 па обратно. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа. Папа, па па па па па па па па Я говорила, внучок, Халюш, летаешь, аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Летал, но не всегда, аккуратно. Всю жизнь летал, было, влетал, Но возвращался обратно. желаю сюда возвращаться. Аккуратно. Спасибо! Ой, следующая песня. Я каждый раз о ней рассказывал эту всю историю. Я думаю, большинство сегодня пришедших моих друзей знают эту историю, поэтому я не буду повторяться, я просто спою потом. Потом, вот потом приглашу приглашаю на, ст... на сцену. Пилотажный рокеролл Светлана. Говорят, друзья, что спортом надо мне заняться. Я военник против, только лень не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтобы сидеть в удобном кресле. Шахматы советуют, мне неинтересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света. Там, столик номер четыре. Рассказывала мне про спорт высоких достижений. Мол, все дела и минимум движений Усадила мило, словно кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлет Светлана. Мы на точке как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь до света? Ну, ну, что ж ты делала там? Ну, Света! Нежно душат перегрузки много единичек. Меж прибора вижу, я привинчу на табличка. Напись «Ноусмокинг», no вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил. так да, как достать здесь сигарету?» Она смеялась. Смеется Света. Кипит лишь пара какие-то фигуры Это идиот сказал про то, что бабы дуры сам дурак в небе добровольно оказался У один день, когда со света я связался Жарю зором по кабине в поисках стоп-грана Вернись, Светлана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 Я как будто рыбота, которую за жаброй Жизнь моя, мне кажется, уже абракадаброй Света говорит, что есть такая же фигура Я во двери вежливо, но только без цензуры ласковых. ну ты как? Звучит, как из тумана Я живу Светлана!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 Но а Света с Светлана тормозит Рок-н-ролл Не летая как комета Посылали мы привет Населению планеты В вдруг понял, где-то Моя песенка не спета Мне без него жизни нет Что ж наделала ты света Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Мне вот мои коллеги-журналисты говорят, что надо говорить пилотажу. Нет, говорю, в авиации говорят пилотажу. Светлана Капанина! Ой. Ой. Спасибо, Коленька, спасибо за твой такой рок-н-ролл. Мы его так долго ждали. Десять лет. Ну, про всех пишут хочешь что-нибудь про нашу, бедную спортивную авиацию? Нет. Я обещал, кстати, вот эту записку. Здесь, вот здесь было написано «Спортивный рок-н-ролл». Не спортивный рок-н-ролл Светлана. Каждый раз, как только две строчки и выбросил. В следующий раз, смотри, две строчки и выбросил. И тут мы случайно в Перми Говорю, так, я понимаю, что если ты сейчас не прокатишься, тут то... да, спортивная авиация. Я даже Спортивная авиация, мы так и не услышим. Но ну, я думаю, ну Йоки, везде летал, все может. Взлетаем и сразу в обратную, вот, вот она говорит, это близко земля, говорит!» Я плиты считал перед глазами. Но началось с того, что мы нашли наушники, а они без веревочки. И они, они же упадут, мы ему скотчем так. Именно тогда я насторожился, кстати. У нее-то анатомические ушки, а мне начинают начинает приматывать скотчем. Я что-то за Я очень, очень жалею, что у нас в тот момент не было камер в самолете, поэтому нужно повторить. Браво! Браво! Дорогие наши, любимые, советские, российские мужчины, вы самые лучшие, самые сильные, самые мужественные на Земле. Хочу поздравить вас сегодня. С настоящим, нашим, мужским праздником. Здоровья! А Я, кстати, в свое время сказал, ее неоднократно герою России представляли, но у нее характер такой, что Ой, это там, все рубили. Я говорю, Света, зато говорю, как, как вот, вот женщина, награжденная орденом, Мужество. Поэтому, когда она говорит, вот нашим мужским праздником, мы об этом что-то и. Герои. Ну, это, <съя> так вот, дорогие мужчины, с праздником вас! Здоровья в первую очередь, семейного счастья, мирного неба над головой и всегда сражения, пускай будут только мирные. И, конечно же, самое главное, чтобы у вас всегда был количество тыл взлета, за спиной. С праздником за дорогие! Спасибо! Светлана Капанина! Я вот так на Максе все время говорю. Светлана Капанина! И вот ну, какой это научу тебе летать Хочешь, расскажу тебе, как птица и И ночью, оттолкнув поверхностью лететь, и коснувшись звязной части петь, Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить, но взлетаешь, Ока листаешь, как ты знаешь, Небо можно обнимать, главное летать в звездной вышине, Прямо не во сне обмануть законы физики суметь Малый поправ, сети разорвав Исключением из пробел улететь шумами дика, где-то в облаках Умываясь, небесами объинеть Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть, спеть. Я вот там бортовые навигационные огни вижу <связываю> <связываю> Веришь? Если верить, сбудется мечта Веришь? Лучшая команда от винта сумешь Два на два умножишь, выйдет пять Веришь? с несложно улетать, Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета, Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою, Ведь знаешь, Небо можно пить, главное любить в звездной вышине, прям они во сне Мануть законы физики, суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключение вас правил улетел. Кума в ветерка, деда в облаках мываясь с небесами Объявить, Чтоб хотеть мечтать, Чтоб любить, летать и успеть, спеть. Хочешь, хочешь мочу тебя? дорогие мои, спасибо, что пришли. Я всех еще раз поздравляю с Днем Советской Армии и военно-морского флота. С праздником, но говорят, что это праздник мужской, не согласен, потому что очень много женщин, которые носят и погоны, и даже вот как Света сказала, вот этот тыл, без этого тыла это никуда. И я знаю и в зале этих женщин, которые... Тянут этот тыл так, что им иногда тяжелее, чем их мужикам. Поэтому всех вас с этим замечательно.